Сэр, you cannot record. This. Why? My name is Ginesh. I am supervisor. This is -free zone. You record, okay? Слушайте, это самый сложный был перелет вообще во всю историю моих путешествий. Здорово всем. Всем привет. Приветик, привет. привет, пистолетик. Слушайте, ну что, ребята, мы едем в аэропорт, Борисполь, он находится в 30 минутах от центра. Лениамин меня забрал, говорит, довезу тебя, ну как, я тебя, говорит, встречал, я тебя и провожу. Так же, говорит, За, да? Три раза дороже, да. Три раза 3. дороже, да, назад, потому что еще, будет пробки, в двойном будет. Провожать меня погода, видите, тоже тусклое, все так серо, грустно. Но это лучше, чем было, было бы солнечно, знаешь, ярко, тогда бы вообще грустно было бы уезжать. Поскольку и погода испортится, ну что здесь делать? Киев, платит, Киев все плачет. Киев плачет, да. Все плачут. Ну, в общем, интересная ситуация такая. Я сейчас вылетаю в ну вот, соответственно, в 9 утра, через пару часов, с учетом перевода стрелок на московское время в Турции. Я прилетаю в 12, в час я вылетаю дня. А знаете, во сколько я буду? В 6 часов вечера. Этого же дня. То есть, понимаете? как будто бы я 4 часа всего летела. Я буду 14 часов лететь, но с учетом перевода стрелок назад, я как бы прилечу вечером. Встречает меня там мой друг Артем. Здорово, Артем. Но вы, собственно, скоро его увидите, буквально через 2 минуты. Я в аэропорту, меня довезли ребята, я иду на регистрацию. Знаете, что интересное, при входе в аэропорт не было никаких металлических рамок, никакой вот этой ерунды, которая бы сканировала все мои вещи, вообще никаких проблем, странно. Идем на регистрацию, возьму сейчас я билетик свой и выезжаем в Стамбул. Ребят, прошел паспортный контроль, билет получил. К сожалению, в Турцию я буду лететь у окна, вот в Америку. У окна уже места не было, и придется сидеть, я выбрал на проходе, хотя бы не посерединке, знаете зажмут меня между двумя тетями. Тетями еще ладно. Ну, в общем, ладно, иду на посадку, все нормально. Выход D3. Еще есть у меня минут 20, наверное. погуляю сейчас. Ей. Самолет немножко задержался, и похоже, нас тут все ждут. Сейчас весь самолет нас ждет. Те, кто прибыл из Украины на вот этот пересадочный, на трансфер. а да. много людей столько. Точно, я же сюда залетал уже, в Америку летал. A5, да. Вот здесь сначала проверять, потом здесь проверять, везде тебя проверять. Успели. Какие-то, ребята, состыковки. и, в принципе, может быть, они из-за нас, действительно, только из-за нас или не только из-за нас, ну, не знаю, ну, короче, самолет вовремя не улетает. Погода, в принципе, на улице хорошая, жарко, но вот сейчас какая-то большая очередь, что-то тщательно всех проверяют, не знаю, со мной все хорошо и я вылетаю. В Instagram чекпост запилить, подписываемся на Instagram, потому что я публикую в YouTube ролике несколько позже. И мне так становится грустно, когда он пишет, о, ты скоро поедешь в Украину, классно. А я уже давно в Украине, я уже отсюда уезжаю. А ролики выходят лишь только из Грузии сейчас, как я только-только, только-только хочу поехать в Украину. Так, ладно, еще Wi-Fi машину, вот эта, которая даст мне пароль на один час. В общем, ребята, вот эту штуку у меня отбирают, к сожалению. Мой present from Georgia. И ребята не хотят. What is your name? Sir, if you want, you can take your email. This is not a okay. I'm recording for my friends. What is the problem? Okay, I'm security, I don't have a name. You don't have a name? Where is your supervisor? I want to know your name. Uh okay, Julia, Julia, okay thank uh -huh. you actually вот а have a little bit of a little bit of a little bit of a little bit a You are recording me as well. That's yeah. A, that's why. That's, What's the problem? That is my Because personal right. Because you're in Norm. You're in Turkey. Personal what? It's my personal right. Without without my permission, without our permission, you cannot take. Нельзя говорить записывать, потому что это наши персональные какие-то данные. Какие персональные данные? Я не понимаю. I'm recording to me. I am the security supervisor of no problem. Aircraft. Nice And to meet you. Okay. And security points yeah. are a re no record song. Mm -hmm. okay. But I can see Cause it. Cause doesn't matter. Cause we need to get the permission from all passengers for record. We need to get the permission for all stuff for record. Mm -hmm. Without the permissions we cannot record. I don't need the permission. And But maybe maybe you can put, you, put you some sign? Okay. Yeah? Maybe you, you can, can put sign okay. Okay. Вы не need sign. This is security point. All the area, area you cannot go. No, you need a, you you you need a sign. What For is your name? My name is Gunesh. Gunesh. I okay. it, okay? Короче, ребят, что за бред полный? Они меня не хотели пускать, потому что я с ними скандалил. И вот эту дощечку, которую мне Андрей из Грузии подарил, Андрюха, я отстоял твою дощечку. Хотели забрать с гвоздиками, но когда я начал записывать, они говорят, мы сейчас полицию вызовем, выключаете. А тут я сиди вот здесь, жди. В итоге они меня пропустили, я ушел сам. Без всякого ожидания, без всякого, без всякой проверки. И вот этой ерунды Тигамотина. Они там так людей проверяют вообще все вещи копашат. Хотя, ага, хотя до этого они уже проверяли тысячу раз. И сейчас опять я говорю, ребята, у меня тысячу раз уже проверяли. Мы security, мы имеем право. Мы новые security, мы другого security. И мы так считаем. Короче, считайте дальше, а я пошел. Самолеты проверили ковид-тест, не доверяют они своим коллегам из Турции, из Украины. Проверили, когда пустили. Идем на паспортный контроль. Я вышел с паспортного контроля, с аэропорта и жду, когда приедет мой друг и заберет меня. Слушайте, это самый сложный был перелет вообще во всю историю моих путешествий. Я не знаю, что у меня состояние. Вот отвратительно себя чувствую, температуру, по всей видимости. Хотя тест на ковид показал отрицательный результат. Горло болит, сопли, все сразу, просто отвратительно. Представляете, одно дело и. Дома сидишь в таком состоянии, или там имеется возможность на улицу выйти, а ты в на пространстве в самолете. Все тело ломит, как будто меня отпинали, знаете, а мне это чувство знакомо по тому, как я жил в России, да, помните? В общем, жду сейчас друга приедет, заберет меня, поедем из Сан-Франциско в Сакраменто. Здесь около, наверное, 130 километров. Can you help me? I'm looking for 2, level, door 3. Terminal 2? I need to use. Train. Thank you. Короче, ребята, тут заблудиться можно. Это доместик терминал, то есть такой. Внутри штата, Внутри э, штатов. А это еще интернет. Соответственно, я туда и прилетел. А ребята перепутали, приехали за месте. Вот где-то здесь они меня сейчас ждут. Пойду их искать. Ребят, всем привет. Ну что, я ночью осилил, кое-как вроде поспал, горло невероятно болит, температуру сегодня. Сейчас вот за таблетками съездили, приехали на стоянку, хоть трак свой посмотреть, полтора месяца стоял, не заводился. В принципе, что знакомить? А, чё знакомить? Вы помните, мы с тобой снимали уже да, в Турции? Да, там в был? Тур... Да, в Турции. Помните, ребят, видите, как получается, в Турции сколько нас человек было? Там много было, но вот тенденция, в принципе, хорошая, правда? А, один Женька здесь, второй Женька из Волгограда, мой друг, здесь Артем, мой друг, здесь. В принципе, уже хорошо, уже три Скоро комьюнити. Скоро будем все здесь, комьюнити наше пополняется. Я рад, что это комьюнити, это, это слово, которое как-то случайно вообще о нем сказал, написал, оно стало таким символичным, и теперь мне много людей реально пишут в инстаграме. Евгения, я хочу примкнуть к вашему комьюнити российскому, русскому в Майами можно, я перееду из, из Сакраменто, кто-то говорит из Кентаки, кто-то откуда-откуда, только ребята реально не писали. И я рад, слушайте, что так получается, да? наши, наши все классные ребята, мы будем все вместе да, жить да, в, одном, в одном штате, в одном городе, Сбираю. помогать друг другу, да. Такие дела, так что сейчас Артема я отсюда тоже забираю. Он э, приехал пару недель назад э, в Сакраменто. Все мы знаем, каким, да, все мы знаем каким путем. И сейчас, собственно, забираем Майами, будем вместе жить. Сейчас снимем какой-то дом большой, хотим снять на всех на всех нас, на большую толпу. У нас уже сколько? Уже четыре человека. Ну вот, самых близких. Помимо этого, у меня еще много тоже ребят, с кем я еще не виделся. Но, например, виделся в Грузии с ребятами, виделся. они тоже сюда уже приехали. Ну, в общем, вы поняли. Со всеми вас познакомлю, на видео вам покажу. Видите? Уже немножко на душе легче становится. Потому что, когда я приехал, я же был один вообще. Вообще никого не было Вообще, не... только вы у меня на ютубе и ты, собственно, на ютубе, когда то меня смотрел. Оттуда, теперь отсюда смотришь. И мне было тяжело. А сейчас, когда нас много, когда мы все такие общительные, молодые и здоровые, ну, я вот только не здоровый, чуть приболел. Да, все все все намного лучше, все намного интереснее. Все, давай пороб завести, да? надо Я, ребят, в прошлый раз на два месяца оставлял, клеммы не снимал. Сейчас я снял клеммы, давайте посмотрим, что получится. Надо будет сейчас... Ух ты! Давно я не был в своем траке. Ух ты! Аккумулятор подсоединил, все клеммы соединил. Давайте попробуем завести. Собственно, не попробуем, а просто заводим и все. Так. Тяжело, но завелась. Завелась. Отлично. Отлично. Пойдемте осмотрим, что там с колесами. Все ли в порядке. Ага, подспустили, смотрите, ребят. Сильно прям подспустили. Вот эти, видите? Не подспустили, а спустило колесо. Вау! Вот и такой даже степени, смотрите, спустила. Ничего себе! Надо будет ехать делать. Вряд ли я ее сейчас накачаю. Я сейчас ее не накачаю уже. Жаль, жаль, жаль, жаль. Ничего, съездим, подкачаем. Так, ребят, ну что, есть хорошая новость. Я вроде бы выздоровел. Пару дней я похворал, прям сильно хворал. И температура была, и кашель, и горло болело. Сегодня проснулся с ощущением того, что все пора работать. Я уже выстроил надо фигачить. Вот Андрея трак стоит. Видите маленький трачок Андрея. С... Я вас с ним как-то знаком. Привет, Андрей. Вот. Сейчас пришел трак подготовить. Завтра, наверное, уже выезжаю в рейс. соскучился по работе, капец как. Вы тоже не пишете, когда будет видео с работы, надоел путешествовать. Попру завтра записывать для вас видео. Давайте заведем трак. Есть некоторые недочеты, которые мне сейчас нужно устранить, подготовить, так сказать, трак к работе. Давайте для начала заведем заведется он или нет, в принципе, должен ничего не должно мешать. Молодец, молодец, вообще без проблем. Все, сейчас воздух нагонит, все проверим. У меня вот здесь где-то начал пшикать воздух, ребят, вот, вот это вот, это тормозные клапана такие. Сейчас надо будет вот эту всю панель разобрать и посмотреть, как там вообще все устроено. Я так понимаю, туда, наверное, такие трубочки маленькие подходят. Но... Где-то в них течет воздух, это нехорошо, надо будет это ремонтировать. Я надеюсь, что я сам справлю. По крайней мере, я точно попробую. И с шиной надо задней разобраться, накачать ее, подкачать, посмотреть, в чем проблема. Получится накачать хорошо, не значит монтажку. Либо поехать взять баллон самому. Ну, короче, ладно. Все вам буду показывать. Давайте подготавливать трак завтрашнему рейсу. Вот, ребят, слышите, я заглушил. Оно где-то здесь течет. Сейчас я вот эти клапаны снимаю. Не помогает. Будем пытаться искать, откуда же течет. Ребята, а вот еще помните, когда я уже машину ставил на стоянку, у меня стекло вот в такой вот штуке было. Это краска. Я просто где-то проезжал, и мне такая, такая вот краска попала на стекло. Кто-то что-то красил, и меня, в общем, окрасило лобовой. Я хотел лобовой менять, потом мне подсказали, что можно не менять, а просто ацетоном помыть. Ацетона у меня нет, но есть у меня вд -шка. И вот я вд просто наношу, вот так вот, хаотичном порядке. И все, ребята, и она прям довольно легко все это дело отмывает. Такие дела. Лобовой меняет. Пока не придется, несмотря на то, что она у меня уже плохой, конечно. Его, наверное, стоит поменять. Но пока, ладно, пока езжу. Как-нибудь на парковке где-нибудь поменяю. Мекса бывает за 200 баксов прямо на парковке подъезжает и меняет. Как-нибудь найду их и обращусь. Видите, все, без проблем. ВДшка вообще творит чудеса. Кто хочешь делает. Все, что хочешь. Ребят, смотрите, я разобрал всю эту историю. Вот, снял эти клапана. Сейчас я немножко накачаю воздух. Окей, накачал. Снял вот эту панель. И вот смотрите, откуда течет воздух. Вот отсюда. Видите, я не знаю, что там произошло и как это возможно. Это как будто какое-то механическое повреждение, но его там быть не может механического. Короче, всю эту ерунду надо менять. Короче, ребят, тема такая. У нас колесо вот это спущено. Хотя нет, можно подкачать попробовать. Видите, по-моему, оно от обода не до конца отошло, Да. По-моему, не до конца. Если до конца, если у нас сейчас накачать не получится, мы попробуем, то я купил вот такой Break part Cleaner, это называется. Как в фильме, короче, попробуем, как в роликах. Вот здесь вокруг обода. Давайте вам покажу. Вот так вот. Ну, не так. Короче, вокруг обода напшикаем и потом взрываем. И она должна месте встать. Либо трейлер перевернется. То есть, что-то два варианта. Сам поджигаю. Ребят, короче, накачать не получается. Получается, вот это колесо спустило, видите, вот оно. А то колесо оно накачан, несмотря на то, что оно перемычками соединено. Просто оно ниже, по-моему, 80, а вот этот датчик не дает. Вот оно, видите, спускает. Вот здесь. Короче, сейчас будем смертельный номер выполнять. Попробуем, по крайней мере. В роликах на ютубе все так просто очень. Давайте попробуем, работает это или нет. Вот так по кругу бахнем. Потом подожгу, она должно взорваться, <с> и все должно быть нормально. На, держи тогда. Артем боится, поэтому буду я. Один. Подожди-ка, ка я подожгу старый. Сейчас сожгу твой автомобиль. Старый, видишь, уже не горит. Поэтому... Вот интересно, туда внутрь надо или нет? Кто знает, ребят, подскажите. Не знаю. Внутрь тоже, наверное, надо? далеко не бах. Это мелочь. Ну это что рядом, кстати. Вот. Рядом? Есть, Надо да, бензином. Дед. Давайте литр бензина вылим. Давай, давай, давай. Все уже, да. О! Ну почти, слушай. Почти, почти. Нет. Надо внутрь, чтобы там его больше концентрация с... Да, да, вот можно отогнуть тебе помочь вот эту вот хрень. По идее, бы надо, знаешь, что надо на, на поднимать на домкрате, чтобы колесо спокойно, свободно ходило, тогда оно как бы равномерно будет спущено. А сейчас у нас спущено только здесь. Mm -hmm. Поэтому мы сейчас еще раз попробуем. Домкрата мы сегодня не будем поднимать, а завтра с утра приедем уже с такой пушкой, пневматической, да, которая на шиномонтажке делают. Они ж не mm -hmm. вот mm -hmm. mm -hmm. Да, да, делают. Давай последний раз пробуем. <свят> <свят> <свят> что отходишь-то? Не, ребят, не работает этот способ ерунда. Я проверил. Давай попробуем, у нас еще одна жидкость есть другой. Сейчас принесу постойте. Попробуем ее. Надо прижимать с разных сторон. Прижимать с той стороны фигня это. Короче, знаете, есть, ребят, такая не работает эта штука. Какой-то другой жидкости нужно. Ну ладно. Лайфхак не сработал. Знаете, что завтра сделаем? Завтра на домкрате его поднимем. Возьмем вот эту пушку пневматическую, ей бахнем туда резко. Воздух, соответственно, должно получиться. И еще один способ есть. Это, ну, естественно, ниппель открутить, чтобы быстрее воздух туда заходил. Это ясно. И еще один способ есть. Я не помню, какой еще способ есть. <къех> еще есть способ, знаете, какой? Поднять на домкрате и ремнем вот так по кругу ремнем посередине шины сцепить скрепить ну то есть стянуть чтобы шина легла равномерно опыт. Но это тоже очень сложный способ. А еще один способ, каким пользуются на шинмонтажках. Есть такой, такой густой типа клей, не знаю, консистенции какой-то какой глины или пластилина, знаете, в детском саду. Клей, глу, он так и называется клей. Им вот здесь вот между замазывают, и он реально хорошо очень держит. Так, так, такая вот консистенция, которая держит а, вот этот воздух, который пытается оттуда выйти. Если не клей, то пушку, не пушку, значит бензином обольем, подождем мы из... Ребята, вот такой баллон взяли на шинмонтажке у Андрея. Спасибо большое Андрею. Так, куда его кинем? Есть куда кинуть? На крышу давай положим? Да. Поехали пробовать, ребята, сюда накачивать воздух и потом открывать, соответственно, резко и взрывать мое колесо. Ребят, ну что, вот так примерно сегодня происходит. Взяли баллон. На домкрате, чтобы не поднимать, просто тупо деревяшечки подложили под одно колесо, подняли, соответственно, трейлер, подняли колесо. Ну вот сейчас набираем в баллон воздуха, и после этого, когда он полный наберется, будем пытаться, не знаю, что получится, будем пытаться. Главное, чтобы не улететь с этим баллоном еще. В Россию обратно. Да. Первый раз не получилось. По идее, знаете, как, ребят, надо? Надо два шнура, чтобы один шнур качал, это шланг. Один качал в это время, а второй, второй мы думали и когда мы резко взрываем, тот накачивает. Продолжает качать, и он добирает. Сейчас попробуем, если что. В следующий раз возьмем именно так и сделаем. О. Вроде бы встало, да? Похоже на то? Еще надо чуть-чуть. Еще надо, да? Уже, ребята, заказы есть, уже ехать надо, выезжать. Работа ждет. Пока безуспешно, но у меня есть план, мы будем его придерживаться. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Сейчас мы кое-что другое придумаем. Короче, ребят, нифига у нас с баллоном ничего не получилось. Маленькое, видимо, давление даем. Пока результатов никаких. Еще есть один вариант. Сейчас я попробую напшикать туда побольше, чтобы там внутри в баллоне скопилось вот этот спрей. Попробовать поджечь. Все, страшно? Да. Thank <laughs> you.